«Проще говоря». А мы продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Красильников «Так зовут меня» и в этом часе обсуждаем почерк. Обсуждаем, как человек пишет, что человек пишет, что человек при этом рисует, а может быть и даже чертит. Обсуждать... Большое спасибо Светлане Калмыковой и моей коллеге, которая помогла украсить этот эфир в течение первых 15 минут. А продолжим обсуждение с экспертом-графологом, ру... графологом, руководителем Центра изучения почерка «Современная графология» на студии Ирина Бухарева. Ирина, приветствую вас. Доброе утро. Во-первых, спасибо вам огромное, что выбрались к нам в гости. Всегда приятно с экспертом говорить, видя его, а не только слушая по телефону. Спасибо вам большое. Вот мы пришли со Светланой к такому интересному, как сказать, даже не мнению, а к такой к интересной позиции, что ведь действительно информатизация, компьютеризация, она распространяется настолько, что человек может разучиться писать в принципе. Как полагаете, вот рукописная Письмо, наверное, это сейчас масло-масло, но тем не менее, какова вот тут угроза? В конце концов, не боитесь свою профессию потерять, что рано или поздно люди перестанут писать руками, а вот будут только тыкать пальчиком в кнопочки. Нет, не боюсь. Во-первых, навык он остается, и навык очень полезен. Это некий фитнес для мозга. Я, например, знаю, что... Фитнес для мозга – это потрясающе. Я, например, знаю, что, несмотря на то, что становится больше компьютеризации, в том числе и в школе сейчас доски тоже более-менее компьютерные. То есть сейчас уже не мелом, а специальной ручкой на них пишут, но тем не менее пишут. Поэтому я профессию потерять не боюсь. Ну, в любом случае, вот, кстати, а как быть с тем, что действительно это, наверное, можно сравнить с тем, как вот научился кататься на велосипеде, да, и потом это сложно забыть, но ведь я вот по себе, опять же, сужу, чем вот меньше пишешь ручкой, чем больше, вот, опять же, в этих всяких компьютерах, планшетах и телефонах, потом вот возвращаешься, словом говоря, к письму и смотришь, думаешь, господи, что, что и кто вообще за зомби это написал? Что это за каракуля? И каракули, и почему вообще взрослый человек именно так пишет? Вот этот процесс, опять же, все-таки мозг-то э, отучивается сам по себе со временем. Невозможно разучиться писать. Существуют нейронные а? связи которые как раз-таки и формируют нашу мышечную память, которая связана с деятельностью главного мозга. То есть, если почерк меняется, если вы редко пишете, вам нужно просто немножко больше времени, чтобы расписать руку, для того, чтобы процесс пошел. Если он совсем изменился, это значит, что вы изменились. Потому что, когда мы меняемся, почерк следует за нами. И то же самое можно делать от обратного. Это прием называется графотерапия, когда мы через изменения, через коррекцию почерка или подписи можем менять какие-то свои личностные характеристики, качества и так далее. Ну, то есть, если почерк становится более неряшливым, это не страшно? Э, неряшливый, я вообще за живой почер. Ну, такой, знаете, вот меняющийся наклон, разная величина букв, некоторые буквы вообще перестают быть похожи на буквы. У вас даже так происходит? Ну, я сейчас просто <смех> один мой знакомый, знаете, как это бывает. Обычно, когда задают вопросы, каждый спрашивает э, про свой почерк. Допустим, что значит, когда красивый почерк, что значит, когда он некрасивый почерк. Обычно человек подразумевает именно свой образец. Нет, знаете, я почерк, хотел, да? вопрос я задать такой хотел. Вот на что стоит обратить серьезное внимание? Что в почерке должно появиться, чтобы вот реально напрячься, реально как-то вот призадуматься, а что у меня вообще нормально, ли у меня все происходит? Какие-то есть вот эти символы, которые проявляются вот в письме? Конечно, конечно. В первую очередь это будет э, поломанность штриха. То есть когда вы увидите иногда, когда состояние очень бедственное, это можно увидеть невооруженным глазом. А иногда мы это смотрим при сильном увеличении. У меня, например, дома микроскоп, я подключаю его к ноутбуку и там уже просматриваю, чтобы мне было лучше видно. То есть как будто бы человека толкают во время письма некоторые э, микросбои, микроостановки, которые мы можем увидеть. То есть это первый э, признак, первый звоночек и очень сильный звоночек. То есть прерывистость? Не прерывистость, как? а как бы поломанность линии. То есть, условно говоря, вот, ну, вот то самое, о чем я сказал, разная величина, ну, не то чтобы букв, а вот тех самых, ну, не знаю, может быть, элементов букв их Как штрих... будто рука дрожит во время письма. Ага. Да. Ну, мне кажется, многие скорее подумают, что тут вот если рука дрожит, то это вот то самое, как это... Забыл, как это было в фильме, опять же, да? После праздника, да. Ну да, вот это вот... Тремор это называется, по-моему, да? Вот тот самый. Постпраздничный такой, пост-новогодний. А если вот, опять же, не знаю, изменения, там, не знаю, вот есть... Люди, которые рисуют огромнейшие, там, не знаю, вот первые буквы. Вот я и на одно время, я прям очень, прям за собой... Я, вот первая буква огромнейшая, а потом так... Вот, как сказать, величина букв, она о чем-то говорит или нет? А вообще сам размер говорит за самооценку, за главное по отношению к строчным, это отношение «я» ты, то есть э, самого себя к окружающим людям. То есть чем выше заглавные буквы, чем э, человек их крупнее пишет по, по сравнению с дальнейшими строчными, тем выше он себя ставит над окружающими людьми. То есть вот идеальный человек, у которого вот эта ситуация с капслоком, да, вот как это в компьютере, когда первая буква маленькая, а все остальное большое это получается наоборот. Да я говорю, как вот с нажатым капслоком вот нажал, ее, а потом вот продолжаешь писать. И вроде shift, потом нажимаю, сейчас уже категориями компьютера говорю, а буква получается маленькая, а все остальное заглавными. Ну желательно, чтобы была золотая середина, вообще в принципе в целом в графологии это очень важно. Но и говоря о соотношении строчных к заглавным буквам, то где-то полторы две э, строчные буквы, должна быть заглавная буква, а это являлось бы нормой, и это является оптимальным таким размером. То есть все, что меньше, человек как бы он боится, он немножко принижает себя, все то, что выше, он э, позиционирует себя выше, умнее, сильнее. По сравнению с другими, или это признак, ну как сказать, собственной самоуверенности? Я сегодня прям блещу вот этими масляными маслами. Над другими, над другими. Над другими, интересно. То есть, а вот креативный, некреативный человек, условно говоря. То есть человек, который больше такой рутинного склада ума, такого... Вот я, опять же, пример приведу. Мы с братом играли, занимались в музыкальной школе на кларнетах. У нас учитель очень хорошую вещь сказал. Он сказал, что вот брат играет, вот он два раза одинаково не сыграет. Мой брат, у меня младше, на, на, на, примерно на два года. Вот он каждый раз играет так, как чувствует. Ты играешь, как машина, говорил он мне. Вот тебе скажешь, здесь громче, здесь тише, здесь вот так, здесь так. Вот ты воспроизведешь это 10 тысяч раз, как машина. Я в этом плане очень хорошо запомнил. Может быть, в других областях оно по-другому, но вот те слова своего учителя по кларнету я помню очень хорошо. Вот это как на почерках сказывается, отражается, то есть человек как робот воспроизводит то, как его научили в первом классе даже спустя там 10-20-30 лет. Или вот на креативности это никак не скажется? Алексей, смотрите, допустим, нас всех учат писать по одним и тем же прописям. Почему тогда к концу школы почерки всех разные? Вот я, это, я должен вам вопрос задать. Ирина, вот нас всех учат по одинаковым прописям. Почему почерк у людей разным становится? Потому что личные индивидуальные особенности берут свое. А какого рода? Это вот лень, не знаю, и гиперактивность, например. Вот, кстати, да, к разговору о рисунках, опять же, тоже хотелось бы перейти. Uh -huh. Или это вот какие-то собственные внутренние... У нас был человек замечательный в классе, потрясающий, очень, так сказать, танцевал здорово, но у него почерк был, он, наверное, в одной строчке, у него мещалось букв 8. Букв, не слов, букв. У него огромнейшие были просто буквы. При этом он всегда так был такой торопливый, вот мы иногда подшучивали, что он суетился даже, вот. Но при этом буквы огромнейшие. Что здесь будет приоритетным фактором? Размер букв? Не-не-не, я имею в виду, имел в виду вот как раз в том, что вот действительно все начинают вроде смотрят на один и тот же образец, а через пять лет у всех вообще все по-разному. Внутренние факторы, ядро личности, ядро человека. В любом случае то же самое, как взять, допустим, другую ручку. Вам будет, может быть, казаться, что почерк у вас становится более творческим, более э, летящим и так далее. На самом деле глубина почерка, она останется неизменной. То есть есть некое 3D-измерение, как я его называю, а почерк, он э, не может быть как картинка. То есть у него есть рельеф. Если вы потрогаете, есть нажим, есть штрих. О, да его можно ощутить на ощупь. У каждого эти признаки, они индивидуальны. То есть сколько вы не пытаетесь подделать, эти признаки останутся вашими личными. Более того, в штрихе мы можем увидеть состояние здоровья человека, то есть те вещи, на которые стоит нам обратить внимание. И у меня даже был случай, когда адвокат обратился, был случай, когда они... Речь шла о 71 тысячи долларов, и женщина говорила, что сумму в записке исправили, положили под копирку и так далее, и так далее, и так далее. И когда я стала смотреть, то я увидела и там, и там, можно было бы, допустим, взять ее версию за основную, за правильную, я увидела и там, и там сбои в гинекологии. То есть эти вещи вы не подделаете. Что такое здоровье? Когда мы видим какие-то некоторые микроштрихи на одном и том же месте, это повторяющийся признак, его подделать сознательно очень сложно. То есть вы не можете каждый раз останавливаться в букве. А вы умеете подделывать почерк? А для чего? Просто мне интересно. Все-таки согласитесь, одно дело разбираться, видеть мелочи, а другое дело вот это и познать. Мне кажется, тоже здорово было. Не было бы, но вот... В школе у меня было два дневника. Во! То есть у вас практически профессия вот оттуда пошла? Возможно. Возможно. Ну, я нашла себя, живя в Латинской Америке, совершенно случайно зашла на американский сайт. Что-то вроде почерка характер был тест. Мне стало интересно, действительно ли это работает, а если работает, то это как. И действительно, благодаря почерку можно находить и предназначение, можно раскрывать свои внутренние качества, сильные, слабые стороны. Можно работать через коррекцию, допустим, повышать самооценку, уверенность в себе и так далее. То есть очень гибкая субстанция. А вот в этом... Ключи, опять же, действительно в каком-то саморосте или самообразовании. Как полагаете, может быть, стоит как-то на, ну, не знаю, не на государственном, но на муниципальном уровне этому действительно больше внимания уделять, опять же, и тестов больше проводить? Или это вот такая вещь больше останется игрушечкой для людей, которым нечем себя занять? Или которые вдруг в Латинской Америке оказались? На самом деле, я считаю, что стоит уделять. В европейских странах, в странах Латинской Америки графология очень развита. Более того, ее используют при оценке персонала, при оценке благонадежности, либо неблагонадежности, допустим, человека. Что от него ожидать? Например, безопасность банки, когда они берут сотрудника, либо на должности с повышенной ответственностью, либо связанной с деньгами. Очень многие люди приспосабливаются, и, допустим, какие-то тесты они могут проходить и даже обманывать эту систему. Здесь же человек обмануть не сможет. Если он как-то будет пытаться улучшить свой почерк, то он может навредить только себе. Это к разговору там вспомнил где-то такой момент, что дается, условно говоря, задание, и совершенно не важно, что, как человек, ä, именно что человек напишет, важно, как, как он это напишет. Да, Но ну, да, такой да, да. тест на отвлечение внимания большой. Хорошо, а вот эти вот рисуночки, которые, о которых мы, кстати, со Светланой тоже говорили, вот которые постоянно воспроизводятся, они о чем-то говорят, или это просто вот та самая гиперактивность, или, или какая-то повышенная талантливость в плане художественного? А рисуночки — это каракули, вы имеете в виду? Или ну, у каждого по-разному. Свои рисуночки я не назову рисуночками, скорее каракули, но тем не менее рисунки тоже имеют значение, там их больше нужно смотреть с точки зрения пространственного символизма, то есть оценивать лево, право, вверх, вниз там и прошлое, и будущее, вот эти отношения. Я в своей работе использую рисуночные тесты, безусловно, но там есть специальные бланки, например, тест Партага, где 8 квадратов мы можем также посмотреть, как человек относится к себе, как он ставит цели, как он добивается, как он относится к своим страхам. И, я прошу прощения, сейчас на несколько минут нам Нужно будет прерваться. После этого вернемся. Обязательно поговорим и про рисунки, и про почерк человека. Ирина Бухарева, эксперт-графолог в студии «Радио Спутник». Проще говоря...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 Здравствуйте, в студии Дарья Мухина. Гуманитарная пауза вступила в действие в Восточной Гуте в пригороде Дамаска. Передает корреспондент Риа Новости с места событий. В населенном пункте Вифиден. сирийские власти при поддержке центра по примирению враждующих сторон Сирии России в Сирии подготовили условия для приема мирного населения через единственный гуманитарный коридор, который связывает Дамаск Восточной с Восточной Гутой. Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что по поручению лидера страны Владимира Путина. С 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 9 до 14 часов местного времени. Лиссабон будет готов рассмотреть запрос об отправке своих миротворцев в Донбасс в составе миссии ООН. Это произойдет при условии, если в Совбезе будет принята соответствующая резолюция. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Португалии. Ранее был представлен экспертный доклад, который содержал идею ввода в Донбасс порядка 20 тысяч миротворцев ООН. Рассматривается возможность включения в список предполагаемой миротворческой миссии представителей Казахстана, Белоруссии и стран Латинской. Америки и ряда стран НАТО, в том числе Португалии. Несколько туристов из России и сотрудники Таиландской туристической компании пострадали в ДТП с туристическим автобусом на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местный интернет-портал со ссылкой на отдел по преодолению чрезвычайных ситуаций администрации острова. Авария произошла в середине дня воскресенья. Автобус потерял управление на горной дороге и врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. Пострадавшие получили легкие травмы и после оказания помощи в больнице не были госпитализированы.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 Аэрофлот увеличил норму по ручной клади из-за габаритов чемоданов ведущих производителей. Об этом сообщили РИА Новости в компании. Ранее размеры ручной клади не должны были превышать 55 сантиметров в длину, 40 сантиметров в ширину и 20 в высоту. Теперь норма немного увеличена. Совместно с консультантами сотрудники Аэрофлота пришли к выводу, что наиболее часто встречающиеся габариты для ручной клади составляют 55 на 40 на 25 сантиметров. К нормам в провозы багажа в салоне самолета были внесены изменения. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро распорядился создать специальное учреждение, в задачу которого будет входить сохранение наследия его старшего брата, исторического лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Об этом сообщила в понедельник Кубинское телевидение. Ранее была сформирована рабочая группа по созданию нового учреждения. Фидель Кастра ушел из жизни 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. Мы продолжаем следить за развитием событий Радио Спутник Радио Спутник Говорим то, о чем другие молчат Доступным языком И вот оказалось, прошло не прошло и полутора лет, как вдруг внезапно, или может быть не внезапно Но с неподдельным интересом что происходит вообще? И безо всякого смущения. Но... И что дальше-то? Санга в эфире радио «Спутник». Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря». А мы продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Меня зовут Алексей Красильников. И вот у нас, если кто-то смотрит нашу трансляцию, не в аудиоформате, а в видеоформате, можете присоединиться к нам на YouTube, например, area.ru slash спутник видео. Мы там находимся. Вы можете увидеть, у нас тут есть такой девиз нашей радиостанции. «Говорим то, о чем другие молчат». В этом часе мы говорим о том, что пишут другие, когда мы говорим о том, о чем другие молчат. Обсуждаем почерк, обсуждаем то, что люди пишут, рисуют, чертят э, во время разговоров, во время, э, не знаю, прослушивания чего-то остального, в конце концов, когда, ну, сейчас, наверное, люди чаще играют в какие-нибудь игрушки в мобильных телефонах или переписываются через всякие мессенджеры, но действительно было еще и совсем недавно, да и, мне кажется, сейчас есть тоже время и место для того, чтобы что-то нарисовать, что-то начертить. Обсуждаем с экспертом, графологом, руководителем, да что же я все время графолоком говорю? Эксперт- графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Ирина Бухарева, приветствую вас. Доброе утро. Вот остановились в конце первой половины часа на рисунках. На том, что человек рисует, чертит, или, может быть, даже вот какие-то, вот, не знаю, мазня, какие-то просто расписывание ручки или какие-то там, не знаю, я даже не знаю, как это. А есть какое-нибудь название для рисунков, которые не определились, что именно нарисовано? Каракуля. Каракуль, ну это да, вот какие-нибудь такие облачка, это тоже все-таки каракуля. Хорошо, прям ответили. А вот скажите, по вот этим элементам, можно человеке что-то определить, понять или выяснить, исходя из того, что у него находится, условно говоря, на полях, тетради? В принципе, можно, но я бы не ставила это на первый план. Все-таки нужно смотреть рисунки с почерком. Также необходимо обращать внимание на то место, где идут наибольшие зачернения, где рисунок темнее, и на сам штрих, безусловно. Насколько он легкий, тонкий, остроконечный, либо, наоборот, он с сильным нажимом и продавливает сам лист. То есть эти вещи тоже имеют значение. Безусловно. А вот, кстати, чуть-чуть поговорили о том, ну как чуть-чуть, достаточно поговорили о том, насколько нужно, ну, писать заглавную букву больше, чем строчную. но нужно в плане, я прошу прощения за такое слово, просто о сочетании вот этих вещей. А вот в рисунках в этих есть, условно говоря, какая-нибудь, не знаю, тенденция, какие-нибудь там, не знаю, тренды, которые можно углить, или, опять же, симптомы, чего-то там, условно говоря, если человек больше рисует, да, не знаю, природу, или больше предмета, или больше людей, или больше животных в этом, или просто, например, черти трясут, вот замечательная Светлана Калмыкова рисует карандаши. Не будем обсуждать карандаши, вот, про природу, про домики. Я вот про себя скажу, я рисовал, вот, опять же, в школе, вот, я уже об этом сказал, хоккеистов, когда я увлекался хоккеем, до сих пор увлекаюсь, или там персонажей каких-нибудь видеоигр, вот, у меня оно так было. Но вот я просто обращаю внимание, допустим, здесь, например, кем-нибудь, не знаю, широкие плечи, или какая шайба более такая... Э -э более значительные в размерах. Есть какие-нибудь здесь фишечки? Или это вот просто как что у человека на уме, то и на бумаге? Ну, как правило, рисуют э, те вещи, которые связаны каким-либо образом с э, жизнью человека. То есть, если это человечки, то, как правило, либо это люди из окружения, либо человек э, проецирует себя на этом листе. То есть, э, здесь мы можем тоже смотреть на, на то, как нарисован э, человек, есть ли у него ноги, прорисован ли у него рот. Uh, есть ли волосы, допустим, в чем одет этот человек, как он одет, uh, uh, просто ли это какой-то силуэт, допустим, uh, треугольничек, и это платьишко имеет? детали. Детали, да, прорисованы ли детали, например, пуговки. И о чем говорит эта вот повышенная детализованность? Чем больше деталей, тем, тем что? Смотря каких деталей. Опять хорошо сказать, действительно, волосы, пуговки, нос далеко не всегда рисуют, опять же. Вот... Нос это сексуальный символ. Человек, когда акцентируется на сексе, то он будет выделять нос. Если мы говорим о склонности к агрессии, то он будет уделять повышенное внимание рту или губам. Например, выделять их как-то цветом или делать контур ярче. То же самое касается, если человек, человеку рисуются большие руки. Или они тоже как-то акцентированы, например, более сильный нажим или более толстая линия. То есть у детей, допустим, в таких рисунках мы можем понять, что он боится родителей, особенно если глаза какие-то страшные или зачерненные нарисованы, и руки. То есть мы можем говорить о том, что родители, например, применяют к нему физическую силу. То есть вот... Такие вещи мы можем увидеть. Прям какие-то страшные я начинаю себе думать, потому что я еще вспомнил, как в 11 классе, точнее уже на первом курсе университета, я очень много рисовал всякие вот эти вот символы группы КИС, которые в нашей стране очень многие с фашистскими наклонностями связывают. Вот эти много молний, да, вот эти всякие острые, остроконечные вещи. Вот, а в 11 классе я рисовал всяких персонажей из игры StarCraft, условно говоря, какие-нибудь монстры-страшники со всякими колючками, шипами. Я думаю, слава богу, что эти тетрадки смотрела учительница моя замечательная по литературе, Елен Владиславовны, и по истории Марины Германовны, потому что если бы они попались в руки психологу, мне кажется, был, или эксперту-графологу, мне кажется, было бы да, вот даже не знаю, что было больше страшно или стыдно. Ирина, вам наверняка это говорят каждый раз, когда вы с кем-то общаетесь, но тем не менее, мы, наверное, тоже об этом, не удержимся об этом вас попросить. Вот пару коллег попросили написать пару строчек. Очень хотелось бы услышать ваше мнение о том, что вы скажете про этих наших коллег. Вот давайте перейдем к экспонату номер один, можно сказать. Посмотрите, пожалуйста. Давайте. Угу, синяя гелевая ручка. Это уже важно, насколько я понимаю, да? Это тоже важно, безусловно. Безусловно. Лучше, когда это синяя шариковая ручка. Скажите, подкладывался ли еще лист или два под основной лист бумаги во время письма? Мне кажется, нет. Угу. То есть писалось на, на голом столе. Но здесь Я вижу здесь импульсивность сильно быстрое схватывание любой информации, но человек не углубляется. То есть он схватил быстро, но поверхностно. Активная жизненная позиция. Что вы хотите знать? Задайте конкретный вопрос, мне будет проще вам на него ответить. Мне вот лично интересует внутреннее, как сказать, настроение человека, конструктив, деструктив, позитив или, не знаю, нейтралитет по отношению к окружающим событиям и людям. Здесь больше позитивная позиция, человек общительный, здесь развит вербальный интеллект, мы видим слитный почерк, гирлянды. Я предположу, что это женская рука, хотя не факт. А вот рисуночек, вот, который там снизу очень хорошо обозначен. Вот смайлик. И это тоже, кстати. Здесь пози есть? позитивное отношение к миру, к, к людям вообще в целом, к ситуации. То есть подобного рода рисуночки, вот какие-нибудь мордочки животных, э, смайлики, это тот самый позитив, тот самый оптимизм? Тот самый оптимизм, да, особенно если он рисуется, если мы возьмем рисуночный тест, это будет седьмой, квад э, седьмой квадрат Вартага. И восьмой. Сейчас очень страшно прозвучало, да. прям как какая-то экономическая... С седьмой и восьмой, да, обычно там, если рисуются такие позитивные вещи. Здесь я вижу творческое начало, гуманитарное. Возможно, что-то пишется, склонность к иностранным языкам могут хорошо пойти. Интересно, конечно, давайте не будем останавливаться так сильно на первом Человек, мне кажется Познательность ну, То есть поставим человеку твердую такую пятерку за позитив, за оптимизм да? По Поч риск, Почерк беглый, гиб, гибкий и очень живой Это Здесь просто... идет движение, mm -hmm. да, идет движение Просто замечательно Давайте ко второму человеку перейдем Вот такой небольшой текст есть передовой вам mm -hmm. Вот, здесь тоже человек писал Без какого-то подкладывания листов Можно сказать, под него На столе, ну вот ручка какая здесь, правильно, синяя, да, ручка И вот если посмотреть так Небольшой наклон, буквы очень большие Вот, я уж не знаю, сколько это строчек Там было, опять же, написано, вот И в этом плане тоже хотелось бы посмотреть Насколько я понимаю, насколько я вижу, рисунков никаких нет Я сейчас уже так описываю то, что есть Параллельно, помимо Самих строчек Если что, строчки брали, ну не то чтобы вот из головы То есть человек не выбирал просто, чтобы это вот не задумываться, да, далее вот напишите, вот это показывали, подсказывали, вот. И, мол, типа, напишите для того, чтобы потом это дело посмотреть. Что можете сказать? Прям вот, может быть, прям, прям по поверхностному взгляду, по первому. А еще бы дату и подпись в конце было бы великолепно. Сравнить внутреннее и внешнее. В каком смысле? Когда текст для анализа подается... Он пишется а, из головы, плане. да, и потом ставится дата и подпись, потому что э, то, что хранится в почерке, это то, кем мы являемся внутри. Подпись – это то, что мы транслируем в окружающий мир, то, кем мы хотели бы казаться, и то. Э, а можно ли вот тот смайлик и рисуночек из первой рисунки оценивать как подпись, как некое, знаете, такое клеймо свое, фирменная фирменная фишечка? В принципе, отчасти, да. Отчасти Хорошо, это... давайте вернемся к нашему, к второму, скажем так, подопытному, вот. Мужчина, женщина, взрослый, невзрослый, спокойный, неспокойный, что-то из этого можно же выделить? А это не ваш почерк здесь, большие заглавные буквы? Нет, я пишу намного мельче, <с намного <с более <с неряшливо, но вот заглавные, наверное, у меня действительно будут такого размера. Вот, потому что, ну вот я опять же обратил внимание, у меня со школы больше почерк пошел вот в папу, у меня папа так очень так мелко, аккуратно, убористо, я в этом плане куда более неряшливо, но вот эта убористость пошла, конечно, у меня, мне кажется, от него. Не знаю, как это с генами передается или с чем-то еще с другим. <с но Здесь во втором варианте я вижу большую неусидчивость. Человек хочет все и сейчас. Большая нетерпеливость, где-то даже конфликтность. Конфликтность в плане эмоциональной конфликтности. То есть человек может... Интересный. А вот в плане какого-то интеллекта, в плане образованности что-то здесь можно вывести? Образованный, но неусидчивый. Вот это интересно, конечно. А это все, скажем так, вот вы сказали про, вот как вы вначале сказали, эмоциональная ну, не агрессия, неустойчивость. неустойчивость. Это временное, наносное или это постоянное, что в человеке это есть? постоянное. Вот это здорово, конечно, интересно. Постоянно. А в плане, опять же, вот этого позитива, открытости по отношению к другим людям? Ну, позитив, опять же, такое условное слово, а больше вот как раз именно... Я бы описала, а? знаете, как, как тонкая струна которая... Вот нервная система как тонко струна. То есть человеку достаточно совсем немножко, чтобы он взорвался, закипел. Вот как-то вот так я бы это сформулировала. Ну, в этом плане, да. Наверное, вот если говорить про меня, у меня бы почерк в этом плане. Вот эти, эти области в нем тоже были. Хорошо, поблагодарим вас за второго экспоната. Давайте перейдем к третьему. Вот опять тоже сейчас вкратце буквально опишу, что здесь. Черной ручкой, тоже без каких-то символов, элементов, четыре строчечки. Вот. И номер в уголочке. Прошу вас Продолжаем обсуждение наших коллег, скажем так, за глаза. Люблю, конечно, поперетирать, можно сказать, косточки. Вот. Это, опять же, тоже, наверное, по-моему, ручку все-таки дали человеку, то есть это не так. А вот, кстати, цвет ручки имеет ли значение? Или вот когда человек предпочитает что-то писать, что-то рисовать, опять же, выбирать. Те же самые чернильные, шариковые или карандаши, например. Есть какая-нибудь в этом разница? Для анализа лучше синюю шариковую есть, нейтральную такую, да? Она не нейтральная. Если вы возьмете какой-нибудь образец почерка, и наши слушатели тоже, написано именно синей шариковой ручкой и при приближении когда вы на него посмотрите близко вы увидите бело-голубые переливы вот это то о чем я говорила вначале у, -у, -у, -у. у каждого они свои это а есть... черные меньше получается а, черная немножко да да, да. она не, не то что меньше а их немножко сложнее увидеть чем в синей шариковой ручка, Поэтому не, не годятся копии, например, кс ксерокопии для анализа. Ну, с ксерокопием, конечно, действительно, это вот тот самый рельеф, его никак не обозначить, не понять. Да, да, да. да Давайте да. перейдем к нашему к третьему испытую. Мне прям даже очень интересно, что сказать, потому что человек практически влез в наш этот эксперимент, вот, тем не менее, очень хочется послужить. Ну, как влез, мы хотели подготовить, вот, условно говоря, трех, да, вот, получилось в итоге чуть-чуть побольше. Что-то можно тоже сказать? Ну, не то, чтобы мужчина-женщина у какой-нибудь, на уровне образованности, я говорю, мне больше интересует, насколько человек, можно понимать из почерка, насколько человек открыт к другим, и насколько вот он э, будет резонировать в отношении того, что ему сказано, что по отношению к нему делается. Открыт. Человек открыт к другим. Э, важно, знаете, как я вам скажу, э, общество здесь важно э, себя показать и других посмотреть. Вот я бы, наверное, так выразилась. А, а... что это выдает? Форма. форма. Здесь много формы. Я не могу назвать этот почерк красивым, но здесь форма в доминанте. Это вы мой почерк не видели, некрасивый. Человеку важно общественное мнение, человеку важно, что скажут, как скажут, как подумают. А вот тот факт, что, ну, я вот опять же со стороны, со своей скажу, вот тот факт, что буковки немножечко, ну, как сказать, по одной и той же схеме разные буквы написаны. Нет такого ощущения? Я ну, не, не совсем чтобы... понимаю вопрос. Ну, по... как сказать, вот знаете, вот как вот как слово там пишешь, да, если написать в, в, в русским, русским, как сказать, письменным текстом, то это будет практически вот одно и то. Или слышишь, или шуршишь это будет вот прям одно и то же. Очень одинаковые такие штрихи, очень одинаковые движения. Для меня этот почерк не совсем однородный. Я вот не однородность, я... вы слово сказали здоровское, забыл я совсем, конечно. Да, ну я не вижу здесь стопроцентной однородности. Возможно, если бы не на таком образце, скорее всего, он более аккуратный, этот почерк. Из, а... из вот этих трех вариантов? Из... Или в принципе? Да, из этих трех вариантов, я думаю, вот третий самый, самый аккуратный. аккуратный. А о чем это будет. говорит, когда вот, вот это? И что значит эта аккуратность? Когда аккуратность? он однородный, когда он аккуратный. То есть человек более усидчивый, человек более внимательный, человек э, умеет концентрироваться. Как правило, это люди э, для долгосрочной работы. То есть это не краткосрочные проекты, например, как вот здесь. Вот здесь вот творческие нужно. Чело... В первом случае, если человеку дать свободу, он накреативит, но сделать все очень грамотно и очень э, красиво. Да? А второго тоже очень сложно контролировать. Он свободолюбивый, например. А здесь третьему нужен контроль. Uh -huh. в разумных количествах здесь контроль нужен и нужно чтобы все было по полочкам и по правилам чтобы человек понимал куда он идет и что он будет делать А вот не в привязке к вот уже почеркам которые есть вот этим письмам uh -huh. есть какой-нибудь ну не знаю смысл значение когда человек пишет вот, очень не то чтобы экономно а вот как-то видно что человек максимально э, копит силы на все остальное поэтому вот с купой вот скупой буквы то есть как-то все вот механически раз раз раз и все то есть, без, может быть, без завитушек, вот по одним и тем же лекалам действительно букву, не знаю, и не отличишь от половины буквы «Ш» или от буквы «Н», например. Как по канонам прописи, но очень единообразно, да, я да, правильно я. понимаю? Ага. А, ну, во-первых, -во да, здесь мы будем говорить о сильной однородности. Как правило, почерк будет с медленной скоростью, чаще всего с сильным нажимом, и буквам будет уделяться сильное внимание. Как правило, эти люди страдают перфекционистами. То есть у них желание э, все сделать идеально, все сделать красиво, э, все, чтобы было вот такое. Даже вот в том, казалось бы, уже не то чтобы устаревающим но таком немножечко отмирающем виде, как письменная Письменное письмо. Я сегодня просто молодец. <свят> Письменное письмо. <свят> ну, я просто не знаю, может быть, оно каким-то еще может быть напечатано. Давайте к четвертому тоже, к последнему варианту тоже перейдем. Посмотрим. Тоже черная ручка, несколько строчек. Ну, вот сейчас посмотрим, что вы скажете. Вот, это такие у нас коллеги, интересно, надеюсь, на нас не обидятся, а даже если обидятся, в любом случае, мне кажется, это очень интересный такой эксперимент, который произведен максимально нейтрально, никого мы здесь не выдаем, все чисто, сторонние наблюдатели присутствуют, те самые, которые контролируют вмешательство. Мне кажется, даже хакеров здесь будет обвинить очень сложно, потому что все написано от руки и тоже писалось без какой-то подложки. Давайте э, четвертого препарируем нашего подопытного. Они с третьим похожи третьим, похоже. А в чем? В характере или в, в чем? Как это вот сказать? А, в характере, в исполнительности, а, в... Мнение окружающих, важность этого мнения для себя. А вот что на это... Это более практичный четвертый. Что на это больше... Что это выдает, что это сдает в почерке? Форма, опять-таки форма. форма. Здесь в четвертом буквы более узкие, более вытянутые, однако все равно они препарируют. Вот здесь, кстати, он однородный почерк. Вот, кстати, да. То, о чем мы с вами да, говорили. Надо было сначала показать, потом спрашивать. Здесь больше сенсорики, то есть человек практичный. Важно э, самому, э, общественно полезная деятельность, я бы сказала, она бы очень здесь подошла. Общественно полезная это в плане некого какого-то альтруизма, то есть без, ну как сказать, э, получение чего-то взамен уходит на второй, третий план? Ну, такие люди часто реализовываются, допустим, это могут быть какие-то консультационные услуги, они бывают, что идут психологи, они чувствуют, что они должны вот что-то делать полезное для других людей, они в этом чувствуют свою реализацию. Да, ну я могу, конечно, здесь, нет, не буду этим, конечно, комментировать, но мне кажется, действительно, вот в случае со всеми четырьмя людьми вы очень такие вещи подметили, которые, может быть, на первый взгляд они не покажутся, но при таком продолжительном, пристальном, более внимательном общении с человеком эти черты так или иначе выйдут на первый план. Мне наверное, даже стало немножечко обидно, что я сам ничего не написал, хотя, может быть, время еще есть, я обращусь к вам после того, как эфир закончится, вот, но мне кажется, мне, мне просто за свою почерк, мне кажется, было бы даже немножечко стыдно, потому что у меня как раз вот эти все нарушения, которые могут быть, они там бы просто полностью присутствовали, пишу я очень-очень неряшливо. А вот смотрите, такой момент еще есть, у нас две минутки остается, вот э, Пушкин рисовал на полях очень много, и чуть ли это не является его такой основной или значительной частью его наследия. Вот когда uh -huh. творческие люди что-то рисуют, это чем? Это, это что значит? Это больше их настраивает на творчество, или это вот как раз син син синоним, синдром того, что человек не может сконцентрироваться на одной Мысли хочется совместить невмещ... невмещаемое. Возможно, так они ловят свою энергию. Я была в Михайловском, я видела лично то, о чем вы говорите, и рисунки я видела. И более того, у Пушкина есть еще один автограф, который мало кто знает. Он в виде спирали. У него очень интересная подпись вторая. Я себе даже привезла эти все фотографии, поэтому... Кому как нравится. Вот вообще, конечно, <свят> началось у нас все это обсуждение еще в таких, можно сказать, в кулуарах, когда вот действительно посидишь на совещании на летучке и смотришь, кто что вырисовывает. Вот я действительно подметила у нашей коллеги одну, у нее просто вот почерк, но ну, я не знаю, это можно вот в музеях выставлять очень-очень красиво. Кто-то рисует какие-то человечки или что-то там еще. Я вот сам вспоминал, как я рисовал этих хоккеистов или персонажей, но вот у меня это было исключительно потому, что у меня это было в голове, я этим увлекался. В итоге выросло все это вот в такое интересное обсуждение того, что человек рисует, когда о чем-то думает, когда он кого-то другого слушает, и насколько это демонстрирует внутреннее состояние человека, как на данный момент, так и в принципе. Обо всем этом, а также не Немножечко практической, экспериментационной, как сказать, препарируемой графической, я даже не знаю, как это сказать, операции в эфире Радио Спутник провела эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка современной графологии Ирина Бухарева. Ирина, спасибо огромное, что пришли пожалуйста, к нам в гости. Пожалуйста. Меня зовут Алексей Красильников, я вернусь к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Проще говоря. Радио Спутник Михаил Шейнгман На грани Три по сто Дональд Трамп протестирует себя Прибалтикой. Здравствуйте На грани Совершенно не пьющий Дональд Трамп Все-таки примет три по сто Трех лидеров прибалтийских стран Независимости каждой из которых В этом году сто лет 3 апреля в Белом доме будут Керсти Кальюлайт, Даля Грибовскайте и Раймондс Вийонис. Именно так, поскольку вряд ли хозяин станет уточнять их гражданство. Достаточно, если он запомнит, как их зовут. Президенты и главы государств отметят столетие Эстонии, Латвии и Литвы, дав старт еще одному столетию крепких связей между США и тремя очень важными союзниками, читаем в сообщении пресс-службы администрации. «Сто лет в обед». Это, конечно, повод.